Продуктивный Дарк РП. Где-нибудь еще вы могли бы услышать хоть раз такое интересное вступление к обычному ролику на РП режиме. Автор не Шерлок и не пытается претендовать на его пьедестау, но все же в людях немного доразбирается. И поэтому с некоторой точностью я могу предугадать то, что скажет тот или иной человек. Тем более в Дарк РП, потому что они читаются тут как пятиклашки. Интересно, почему? Ну, наверное, потому что они пятиклашки. Блять. Прикол сегодняшних стоп-кадров будет заключаться в том, что я буду читать как раз-таки действия дальнейшего человека. Да, Ребята, это не так сложно, когда у тебя есть целая демка с этими действиями. Но все же я буду пересказывать то, о чем я думал, когда снимал конкретный тот или иной момент. Поэтому огромная мне к вам просьба не ругаться, если стоп-кадров, по вашему мнению, будет слишком много. Я постараюсь их сделать достаточно короткими. бта, остановись ты, баный. Куда ты бежишь, чмоня? Пошел нахуй, сука, кого ты чмом назвал. Соси хуй, выебень, корявый Я тебя ебал в горло своим крошечным хуем Понял, сука? А ты зачем голос поменял? Типа своего стесняешь? Да, стесняюсь, мне 12 Иди работай, сука, лодырь Комендантский час у тебя Еще раз, я не расслышал Бегай, бегай дальше, работай Иди работай, гиги за шаги зарабатывай, долбоеб Сейчас Союз новый закон принял Все русские должны на коленях извинять, целовать Так я не русский, я армянин Иди нахуй, русского ищи, блядь. Какая What? Yeah. Не, это нету никакой проги, он все на кадык давится всей силой Да, я бы тебе на кадык, сука, так надаю, чтоб ты говорить не мог. Бан на сутки максимум. Уважение среди админов. Бля, если я реально куплю, меня будут уважать. Слышь, офицер, здесь походу сейчас на банк что-то даешь. Пошли, блядь, ложись. Бля, челы просто пришли кредит заплатить, а ты уже сразу начинаешь опустился. Пиздец. С катаной Я охуел с того, что он катану, главное, понимаешь, убрал, которая ему феррерпэ отключает. И он достал, блядь, пистолет и стоит сморет. И начал заикаться еще, охуеть. Мы должны быть с тобой вместе. Мне карты Таро, так сказали, я расклад купил в Инстаграме. Макс, Куда он дел съебать? А, это тест-драйв был, сейчас я Да нет, это не тест-драйв был. Нихуя себе. <laughs> Бля, че он такой прошаренный, пиздец? Поднимись, дай денежка я слил вчера. Да похуй, Сим, отойди, блядь, я играть хочу. <laughs> Давай, я хочу играть. Да, да, я зайду, я это уже пришел обратно. Уже... не видишь, я строю. Раз. Дом к стенке, три лицом к стенке. Знакомьтесь, это донатный создатель Две минуты Ржакича прошли, теперь мы переходим К основной клоунаде, которая начинается с этого момента Меня на ровном месте спокойно и молча Берут, пакуют, ничего нормально не объясняя Объясняя только тогда, когда хотят меня арестовать Мои объяснения по этому поводу Вы услышите немного потом А сейчас вкратце скажу, это нарушение правила Нон-РП, если бы он подошел бы с готовым Биндом на языке, типа встаньте лицом к стене Это проверка на нелегал, вас надо арестовать За то, что вы не дома в каче, то это был бы Чистый отыгрыш с его стороны И не докопаться никак Я вас прошу. За, за времени, того, вот времени, а ты говорит, меня лицом к стене даже не стал. Развяжи заново отыграй. Развяжи за. А, понял. Бля, можно было же поставить там, например, не? Ну что ты бля делаешь? Нормально все у тебя нет? Да я же не хотел на конфликт идти, ёб твою мать. Ты такой жёсткий, всех Да пиздец какой-то, не хочу с ними драться, они сами лезут ко мне, заебали уже. Вот в этом фрагменте куратор сервака разбанивает наказанного за нон-рп челика. Еще они с одного клана, мораль думаете сами. Я не могу тебя... Чего Привет. Сейчас Чего? я ему выговор дам по-быстрому, и ты его заберешь. А в чем дело? В общем-то, у, uh, срок... у вас неверная причина бана, потому что вы забанили этого человека на НРП, то, что он вас Помеху сейчас будешь создавать, из-за которой я не услышу ничего. Я тебе выдам на... настоящий нормальный срок бана. Я слушаю. Дальше в чем проблема? Ну, в общем-то, неверная Поставь. причина бана. А Также почему? Также его не за что было банить, в принципе. Ну, Потому почему? что вы нарушили комендантский час. Да, Он, я понимаю. Но... имел право вас полностью арестовать. Да, я, я нисколько не против, чтобы меня арестовали в каче, но как раз таки в нужном порядке действия. Они когда к тебе молча подходят, в спину заковывают то наручники, а потом закидывают в тюрьму. И это как раз таки действие имеет своих свидетелей, помимо меня. Если бы меня попросили стать лицом к стене в каче. Там несколько человек, к примеру, я бы их послушал. Но меня как бы повязали в спину, когда вокруг какой-то срач происходил. И это было возле э, вот этой больницы, которая закрыта на каче постоянно. Он Демку видел. Ну и что он на Демке не увидел, разве то, что ты в тупую подошел мне в спину арестовал? Я потом только повернулся, спросил, в чем в чем проблема, и тебе скал отыграй нормально. это можно. Но из-за мента играешь ты когда человека арестовываешь ты ему говоришь за что ты его арестовываешь ты просишь его встать лицом к стене ты как бы проявляешь силу этим самым Стол. на который человек Я должен реагировать сказала, и бояться. он объяснил причину по которой вас арестовали что он объяснил причину по которой вас арестовали но ты слышал то, что на демке ну, Ничего, нормально, не, невозможно услышать В чат, например, написать Я никуда не убегал оттуда Ну, в любом случае, причину уже назвали Нет, я не слышал причины никакой Я слышал только то, что там какой-то школьник негодовал И все Ну, на его демонстрации было прекрасно слышно Как он сказал, что вы будете арестованы с Ну, на, на моей демонстрации ну, тоже будет, -то будет типа Прекрасно этого. все слышно, если я что-то буду говорить Потому что это, во-первых, моя демонстрация И там идет, в первую очередь Голосовая дорожка Поверх игровой и звуков Это, ну, я тебе могу также, к примеру Пойти человеку пригрозить оружием на демку Говорить в микрофон то, что Вот стань лицом к стене Когда вокруг будет какой-то срач Ничего не будет слышно Или же, ну, просто тебе потом демку этого показать Сказать, что, ну, вот меня ж слышно Значит, я ему говорил а если он не услышал, это его проблема А у вас есть демонстрация бана? Демонстрация бана, в смысле, это, это как? Ну, у вас есть доказательства его виновности? Он тебе демку показал. Он просил стать лицом. У вас оно есть. Он ты, просил стать лицом. Ты, ты отрицаешь то, что, не слышал. Отрицаешь то, что не слышал. Ты отрицаешь то, что ты не слышал. Ты обязан показать теперь демонстрацию экрана. То, что ты не слышал. И вообще то, что ты меня забанил Если бы я отрицал, фильмов, что я не слышал что-то То я бы сказал то, что я слышал Ты думаешь сначала, что ты хочешь выдвинуть Так вы же только что сказали, что там ничего не было слышно Ну, ты демку посмотрел? Там разве было что-то слышно? Ты на демке увидел так... то, что у меня была реакция какая-то да. На то, что он мне говорит? Или у меня была реакция только на то, что меня повязали молча? Даже самый лучший, самый стопроцентный аргумент По закону жанра всегда будет дальше разъебываться Об дружбу администратора с наказуемым Не, ну ты ему про Ивана, он тебе про болвал но ну это просто пиздец. Я ему говорю то, что на демке нихера не было слышно. И если ты ее смотрел, то, ты точно мог это понять. И он говорит: а у тебя есть демка того, что там ничего не было слышно? Перемотайте немножечко ролик на этот самый момент, когда меня арестовывают, и подумайте, что я мог понять, кроме того, что челик долбоеб за эти 5 секунд, как меня арестовывают. Ничего. Вот это вот я не помню. Ну, пойди пересмотри демку тогда, перед тем, как мне варны там пытаться выписывать. Пойди посмотри, когда я среагировал на то, что уже что-то ко мне, не знаю, какие-то действия а, применяют. Я далеко не глухой человек но все равно у меня как бы слух тоже имеет свои рамки когда шум вокруг может заглушить какого-то одного челика, который хочет повязать тебя. Не, ну реально, откуда у вас создатель? Ну, купил я, у меня мы просто купили, праздник, ни денег первое, было первое, Ну да, мы тоже вот просто, знаете, заходим на, на какие-то рандомные серваки и донатим туда 5 косарей. Почему рандомные? Я просто на этом серваке мало Жиза. наиграл. На банклаве у меня достаточно около тысячи часов. Ну я просто я решил и там, и там, придется, и там типа. закупиться, чтобы всегда было все в достатке. Чтобы быстрее а, сняться. Ребята, что у нас? Апельсис, КВН на школьный или, или Лига тупых Шуток. Да. Пизда. Школьный кабинет. Ты бы хоть не знал, скилл бы подкачал, потом бы в социум выходил. Ну, так что вы демку будете смотреть или ты будешь дальше свои гнилые панчики дать? Для меня тут все более чем очевидно. Пока я попускал его друга долбоеба, куратор делал вид то, что он просматривает демку этого дурачка, и у меня тут назревать вполне себе резонный вопрос: а как ты ее смотрел у этого челика, если все это время он общался со мной и получал пиздюлей словесных от меня? Ответ простой: он не смотрел, и тем самым нарушил вот в заблуждение. Он сказал мне то, что посмотрит, а он, сука даже не удосужился пересмотреть. Это уже третье его нарушение за 10 минут контента. Стоп, а где первые два? А я вам потом все расскажу. Но ну, ты посмотрел демку? Он все посмотрел, все посмотрел, все чекнул. Так ну, что, так там не не на демке не же не видно, ли? что я среагировал только боем? тогда, когда меня повязали. Ну, в чем проблема? Я не обязан тебя оставить лицом к сне. Ты Чина? это нормальным считаешь? Я, то есть, могу взять, пойти профессию а, полицейского, дождаться комендантского часа и в спину людей, которые, например, стоят... В, не знаю в каком то шумном месте или же просто стоят всех раскидывать э без их ведома в тюрьму Почему ну, без я их я... ведома? Почему вы без этого? вы можете подойти ты... в спину к человеку Связать да. его и сказать Вы будете арестованы за да. нарушение комендантского часа все. Да, так в этом заключается суть НОНРП Полиция, во-первых, идет на диалог сперва С тем, кого хочет даже арестовать Или же, не знаю, куда-то отвести. В этом и есть НОНРП К тебе в спину как-нибудь подходили? Как-то в карманы какие-то, не знаю, ну предметы, повестки и так далее засовывали? эти полицейские нет они с тобой идут на диалог сначала чтобы доказать то, что они с тобой как бы контактировали. Если тебя хотят задержать, то тебе будут вот так вот возле спины наручниками трясти. Или же какой-то сигнал подадут о том, то, что ты в прямой видимости. Я, например, стою, я ничего не ожидаю. Я хотел зайти в домик к человеку. Ну, все, все, все, все, все, все, давай. Что, давай? Давай уходи. Ну, если вы не согласны, ну, не согласны, то можете писать жалобу на форму Хорошо, хорошо, хорошо. Если ну, то, то есть я так же могу сделать, да? Надо. Да. Ага, окей, окей, окей. Итак, ребята, итог какой. Куратор достаточно успешно прикрыл друга, снял с него наказание, которое не стоило снимать. Выдал мне варн и еще тем самым нарушил три правила. Не всех дураков война побила, подумал я, и пошел играть дальше. Но челику оказалось настолько мало внимания, что он решил его привлекать всякими возможными способами, тем самым еще также нарушая правила. Выйди из квартиры моей. Выйди. Выйди. Я могу на такой тачке кататься? Конечно. Выйди. Спасибо всем. Mm -hmm. И что дальше? Байду, байду, байду, завязали. Естественно, он ждет ответной реакции, чтобы потом, в случае чего, либо подать ЖБ, либо сделать что-то мне в рамках РП, чтобы испортить мне игру. Как вы могли заметить, я был связанный, и потом, когда я развязался, я все еще несколько раз прокликивал мышкой. И не мудрено, что я взмахну катаной, которая достается после того, как тебя развяжут. Нарушением это не считается, но все же Челик решил подать жалобу и попутно нарушить несколько правил. Ему просто был нужен любой повод, чтобы подать на меня очередную гнилую жалобу, и он реально думал, что эта разборка пройдет так же, как и прошла предыдущая. Ой, долбаюп! Где отсюда, блядь? Оба на. Да. Что? Ничего пока. А. а. Нормально все, нет? Что делаешь? Сейчас все будет. Окей, окей. Сид за минуту голоса и Ему лет 5 максимум хорошо, а тебе сколько? Я в кадр, вот его и меня, его и меня на ключ. О, Типа его завязали, я говорю, о, ха, завязали. Ну нас с ним такие терки, сам понимаешь. Он меня просто берет катану и начинает бить по мне. Просто так, без причины, за оскорбление не убивают. Я тебя убил что ли? Но нет, ты, ты по мне начинаешь бить, я говорю, доскребление, ну просто как-то начнут резать катаны большой трех. Не, я же был завязан. Начну. Не, я же был завязан. Какие, блядь, терки с тобой? А почему тут... Чего ты взял? Что тебе внимание уйдет больше, чем другим? Для себя там какой-то урок вынес, что, что у кого-то с кем-то там терки. Иди, блядь, 300, да, не знаю, пиапка, бубом какой-нибудь. Так пиапка, вот, зайди что произошло-то? Меня челик завязал а, прямо на пороге. А, mm -hmm. Расскажу сейчас. А, подожди, это, это вся история, да, которая была? Я вас слушаю, но отвечаю сейчас... Не-не, это -не, не не не вся диалога. история, которая была, да? Трущись. Алло, теркин. Апельсин, это вся устройство? история. Nope. А что мне еще рассказывать, я не помню. А теперь Там меня слушаем, ребят, пожалуйста. Ты его выслушал, теперь моя очередь. Когда прихоти ребенка не исполняют, он начинает демонстративно плакать, повышать голос, надрывать глотку, чтобы просто его заметили. Тут то же самое. Плюсом к этому, жалоба пошла не по его плану. Во-первых, эту жалобу уже разбирает не его друг, который меня бы по-быстрому забанил, и также быстро вернул его в РП. Во-вторых, тот администратор попался более адекватный, чем предыдущий. Он хочет выслушать две стороны, а не просто забить на одну из да, Через... все да, не кричи есть, не кричи я тебе платок Подожди, отправлю я по этому по доставке без... Тебе платки отправлю вытри слезы так, давайте давайте так чтобы за... жалоба была более-менее адекватная говорим по одному если кто то кого-то перебивает без проблем вы даете как окей а, смотри у меня была такая проблема я стою во время каче у себя дома потом каче отрубили ко мне челик зашел говорит мол у тебя кто-то дома я говорю мне все равно выйди с моей квартиры он берет меня прям на пороге завязывает в кандалы и пытается связать отнести на этот на второй этаж а люди проходят люди все видят я вырываюсь в этот момент пробую вырваться у меня уже почти все получилось он мне завязывает глаза а челик вот этот вот за джагернаута нытик он прибежал проигнорил правонарушения со стороны ГОСа, ничего даже не узнал, и между тем он вкидывает, то что связали долбоеба. Я, получается, в ну, этот момент только-только только успел что? вырваться, а, вот. И у меня выбирается в руках Катана И я вот момент же кликал до хера раз И бегал по комнате, получается И в этот момент я накликал также, что еще и катаны. С его стороны а, а, то есть АКР случайная попадет Ну да, это и есть АКР Я не специально это... достал Катану ну, и случайно, кинялся да, на да. него да. Между тем, он, получается, нарушил правила НРП два раза Во-первых, он проигнорировал нарушение. А вот сейчас, я тут думаю, ну, я сейчас тут думаю, вот заблуждение у тебя Пойдем мою демку просто посмотрим Подождите, не перебивайте есть. друг друга Апельсин не перебивай, я хочу нормально разобраться, Хайм расскажет до конца ситуацию и дальше пойдем смотреть А мы же вроде бы договорились, что не перебиваем друг друга, если что мут дается, да? Я еле успел развязаться, в этот момент я как раз таки обращаю внимание на то, кто мне это говорит, я смотрю туда, оказывается я уже развязался и начинаю махать катаной и остановился. И он стоит дальше что-то, начинает там то ли жалобу писать, то ли что-то еще. И хочет меня завязать в наручники. Я в этот момент успеваю отбежать. Причем он это делает молча, без всяких каких-то там, не знаю, станьте лицом к стене и так далее. А, непонятно вообще, зачем меня начали вязать. Не в ситуации, не разобрался. Проигнорил правонарушение в РП профессии. Потом спровоцировал оскорблением. Оскорбил без особых на то при... а, полиция как раз таки, ну, так не делает на ровном месте. Итого у него нон-РП ввод в заблуждение, потому что он это не упомянул и решил это не рассказывать. То, что он был провокатором этого типа конфликта, этих терок, как он там называет. Ну, с... вы дальше я... можете пойти демку посмотреть, просто учти, что на мои вопросы он не отвечал Ладно. и как раз-таки игнорировал их. Это уже есть но, Так, смотри, демку мы посмотрели, я сейчас хочу уточнить по поводу э, с его стороны нарушений и с вашей тоже. Я сейчас я его пощу, но, то, буквально помен. Давай. А теперь читаем ситуацию как на ладони, он тэпается к куратору по совместительству его другу, который его только что недавно отмазал от наказания, и начинает ему рассказывать всю эту ситуацию. Естественно, нарушения будут у обоих, но у кого будут более серьезные? У друга куратора, который неоднократно нарушает правила и не получает за это наказание, или же у челика, которого никто не знает на серваке, и куратор тем более, поэтому куратору на него похуй. Бля, он к нему тэпнулся, ну просто пиздец, серьезно, нахуй? нашел кому тэпаться, охуеть может. Так, ну смотрите, я уточню у куратора, смотрите. У вас получается нарушение двух правил, а именно оскорбление и метагейминг. Ну да, это гаг. А у вас фиррп и фридамаг. Выдавайте себе как за эти два пункта на 1200 А На сколько, на секунд. сколько? А -РП тут нету, да? Т20 нет. А, рп нету, я уточню у куратора по поводу этой ситуации. Сказал, что много нет, максимум оскорбление Теперь немножечко уроков темной магии Это АК манипуляции из тиктока Которые работают в гаррис моде по щелчку пальца Очевидно, что этот дурачок слишком легко отделался В виде банов чата всего лишь Я не так часто прибегаю к манипуляциям Только тогда, когда это действительно нужно И это тот самый момент Мне нужно было направить этого администратора в нужное русло Потому что, ну, если бы он выдал ему наказание вот такое легкое Ну это был бы просто пиздец Я начинаю просто доводить ситуацию до абсурда Задавая ему вполне логично вопрос Отталкиваясь от всей этой ситуации, могу ли я делать так же, как этот челик и не получать за это наказание, ведь это указано в правилах. Формально я у него спрашиваю, можно ли мне нарушать какое-то конкретное правило. Вдобавок подталкивая его подоплекой, типа ну подумай сам, это же не совсем адекватный, ты такое с рук спустишь этому человеку, ну серьезно. Как итог, моя тактика реально работает, у челика сгорает жопа, у администратора начинает работать своя голова вместо головы куратора, который покрывает нарушителя. Ну то есть я могу за Джаггера людей ходить говном поливать, да? Ну да, за это вам дадут типа за ОСК. Там почитайте подпункты, там еще могут забанить за это. А как он помнит, с кем у него терки какие-то, кому конкретно так обращаться, если меня уже раза два точно убили давным-давно? Я уже в новый дом заехал. Но ты этой же инфой пользовался также и в РП? А это как-то странновато, это не НЛР, а но НРП как раз. С другой стороны, он же вашего имени не назвал. В смысле, но так в комнате что оказалось, что я один оказался, и он. Кому он тогда обращался? Он оскорбил вас просто. Ну, он за Госа на ровном месте пришел оскорблять гражданского. Это нормально? На жарю, я у куратора уточнил, он сказал, что это максимум ОСК, а не. Так э, Госы на ровном знаю, месте бегают, вот оскорбляют людей, я правильно понимаю? Откидывай его. Я бы на счет этого поспорил, кстати. Ну, так вот, ты разбираешь я жалобу и ты выноси вердиктор, если ты хочешь ты поспорить насчет сделала. этого. Сейчас я. Подожди секунду, я внимательно перечитаю правила, поэтому мало ли я там не знаю какого-то. Ну, нон РП. Ситуация, в которой игрок не отыгрывает свою роль. Я тебе ситуацию описал. Он мало того, что чела проигнорил, который меня связал, гражданского, и упустил спокойно, так он <служивают> начал <служивают> еще гражданского <связью> оскорблять. Что, не было такого? А почему тогда тот чел убежал? Он утверждает, что я видел, как его завязали. Ну, это уже слишком придираться нужно насчет этого. А я видел... Ну, ты сделал на этом акцент, на том, что я связан был вообще-то. И ты видел рядом со мной чела, которое стоял с ножом, сто процентов. А я видел только, как его развязывали. Да, развязывали, сам не развязался. Да что нет, блядь? Кому ты лечишь? Ты пришел, блядь, смотреть на то, как меня чел с ножом развязывает. Ч ⁇ ты, сука, думал так спокойно одеть? Что Мутом? И гагом? Что? Нет, там стоял человек с пакетом на голове и развязывал вас. У него не было ножа в руках. Он заходит говорит. Ну вот стерео ну да, он ему. написал буду, то, что, что там ты ничего не видел. То есть это абсолютно нормально, что ему об этом гос такой же говорит. Он упустил это из внимания. че -е? Ну ты упустил из внимания, не а знаю. это... Извини, я нач... Начать не обрати внимания, сейчас я посмотрю внимательно на Да, там было написано, ты ничего не видел. Профессия. На Нрп Джагернаут, как и спецназовцы, да. не имеют э, возможности быть какими-то там подкупными, закрывать глаза на нарушения. Логично, логично. Нон РП? Окей. Нон РП. А у него также еще попытка фрикафа была. Считай, меня чуть ли не завязали. Непонятно зачем и почему молча. Не было фрикафа. В смысле? На демке разве не было видно, что ты пытался меня заковать? Да, а у него метагейминг, нон РП и оскорбление. Да, а ты в курсе, что тебя чуть не наебали, когда ты первый раз вердикт вынес? Э, ну, судя по данному вердикту, который я вынес последний раз, да. Но я не... Ну, понимаете, я не просто в даю. Не Другого какой админа желательно не с одного клана, а с тем, кого ты собираешься наказывать. Куратор его кроет. Да, я понимаю. Дорогой куратор, если ты останешься даже после этого ролика на своем посту, и если после этих его слов ты или твои знакомые будут пытаться слить его с админки на гамбите, то я просто выдам ему донатную админку у себя на Боброграде и будет он работать и играть у меня. Заберу малого в добрые руки и отдам его на воспитание, якуту или пиву. Дальше я снова работаю на расслабоне, просто бегаю по серваку и встреваю в какие-то РП ситуации. Но я нашел нарушителя, наказал его и снова попал под внимание куратора. Да. Ого, стой, стой, стой! Слушай, зачем ты это сделал? Ты убил человека. А это, это зачем? Что за хуйня? Ладно, окей. Ладно, может у меня РП-ситуация У тебя РП-ситуация? Что Ситуация. А, да, да? за шутка такая? Новомодная. голос свой нормальный сделаем. Еще раз, причина а убийства. Я разрушить. Вопрос первый раз тебе задаю. Кого? А, меня а, в море, ну вот, вот в воде, когда я бежал. Ты за кого будешь? Или по граждански, или по охотник смотри. на собак, скорее всего охотник ну, на посмотри, собак. По, посмотри по профессии, пожалуйста. Я бежал за тобой, твоим другом, Подожди, секундочку. ты меня можно убил. я демку пересмотрю, да? Можно я демку пересмотрю, да? Окей, пересмотрим. давай. Бля, у меня демка не записалась. Да, да, да, я здесь. У меня на демке было прекрасно видно, что я просто у -у -у. бегу, ничего не делаю, и мне прилетает с этого, с два раза. Второй раз был фатальный. А могу задать тебе один маленький вопросик? А ты перед тем, как телепортировать меня, смотрел со мной? Нет, не смотрел. ну ты как, какого черта ты меня Ну Рассмотри, у вас была РПшка какая? В воде? Водная процедура? Мы стояли не в где, мы стояли на острове и где-то ждались полиции. Ага. Но при этом у вас была РПшка, в которой вы нарушали правила. С каких пор это РПшка? Какие нарушали? Ну, у тебя нарушено правило фрикилл. Ну, у тебя нарушено правило админобуса, который ты плывешь в арм. Ну, я нарушил какую-то твою РП-шку. Мне кажется, это неравноценный чуть-чуть обмен. Ты нарушил правила администрации. Вы недалеко ушли от той РП-ситуации, в которой нету ничего, кроме фрикелов. Мужик, за 20 секунд может быть уже РП-ситуация. У тебя? Ты нарушаешь правила, какое у тебя может быть РП. Мне твой друг, например, ничего не сказал про якобы РП-шку. Ладно, все, Я не хочу вот эти дискуссии разводить мне nee, это совершенно неинтересно. У тебя идет бан за фрикил. Я <свят> хочу Что купить ты? еды, еды? откройте, пожалуйста. Хочу шкаф, еды да, купить. А, Сейчас ты умру ты с голоду, да. ребят. Су Су Су бай, а ты шо, да, у меня метаболизм. Я буду, я имею право. Я еще пиццу выставлю тут. Я жрать хочу, как пидорас. Нормально, нормально. Сколько тебе сосисек нужно в тесте? У меня самый вкусный mm -hmm. район. Тесть не нужно, сосиску а дай а просто. А сосиску она. Ну да, без тести. Тесть у меня и да, так, да, так да, есть. Да, мы наверное. Где-то ходит это? по этой планете. Э, я ловчу, пока его не знаю. Конкуренты. Опа, оп, оп, оп, оп, оп. Давай, давай, давай, закрой, закрой. Спасибо тебе. Храни тебя, да, гаслов. Хорошо, да, пошла? да да да да да как родная. Сейчас да, я еще пойду у вас на втором этаже напалюсь, как сука, опять все сожру нахуй. Да, я вас придумал. Бали, проверять уже, идите на сейчас. Есть, есть, есть, есть, да, они меня пристают, ко мне, да, пока, да, нах... А, подожди, у меня есть одна фишечка классная. На этих фрагментах я подружился с очень классными ребятами, которые играют на фармовых профессиях. Я решил остаться у них и просто продолжать играть какие-то рпшки, фановые моменты записать. Оказывается, я заигрался настолько, что мне по секрету в чатик в ПМ тихонечко писал куратор, чтобы я тэпнулся и закончил как можно скорее свою рпшку. И да, вы видите на экранах, как я начинаю строить упрощенную версию. Умного дома на скорую руку. На втором гамбите еще о нем никто особо не знает. Ну разве этот ролик не золото, я столько всего успел. И умный дом построил, и долбоебов понаказывал, и кого-то слоесно попустил, и потом еще подружился с челиками. Фановый контент записал, все успел, и тут и там показывают. Ну так вот, немного фан-контента для того, чтобы разбавить, а потом мы переходим на разборку с куратором. Кто из вас главный отвечает за все Может? за все помещение? Киски. Кто о, из. Так кто же? Я сейчас под приходом за себя не в ответе, а ты на меня целое заведение повесил, сука. Да Ебать! А на... ты откуда взял, а взял слышишь? Есть, есть, а да. ты чё принял? Все, со мной, Ребят, стойте, хотите анекдот расскажу, как два наркомана связываются по рации? Давайте расскажу вам анекдот, пожалуйста. Я стану лицом к стене, расскажу анекдот стоя лицом к стене. Не расскажешь. Два наркомана связываются по рации. Принял, принял, принял, принял, принял, принял, принял, принял, принял. Ладно, Ладно, ну арестовать себя возможно. Бы... Лучше иметь друга, чем друг друга. Опа. Здравствуйте. Привет. Я вам вот давал 5 минут на рп процесс, но... ...нало жалуется то, что вы забрали человека, смысле, -то не убедившись в том, что у него есть рп процесс. Я вам в чат даже писал несколько раз, что у вас есть определенное количество времени а, ты на РП-процесс. РП Вообще можно было бы в голосовую уведомить, Ну ладно. Вы убедились в том, что у него не было РП-ситуации? Да, он мне даже сам об этом сказал. Он просто стоял на островке и ждал полицию. Но мог он мог ждать ее сколько угодно. Тем более у него РП-процесса как такового не было. Он нарушает правила, и это идет в разрез с правилами РП. Какая же охуенная комедия, мне сейчас куратор предъявляет за нарушение правила, которое запрещает мне тэпать людей не удостоверившись, то что у них нет РП процесса. А теперь переносимся в начало ролика, когда он тэпает меня в самый первый раз, вы можете заметить то, что в чате нету ни одного сообщения о том, что мне нужно закончить РП процесс, ибо на меня жалоба, он не тэпнулся, не сказал мне об этом, он просто молча тэпнул меня и начал разбираться. И вот они вторые и третьи нарушения, 14 и 20 пункт. Пункт правил администрации. 14 и 20 он нарушил в самом начале, когда меня депнул, не спросив, а также прикрыл своего друга, закрыв глаза на нарушение. Не забываем также про ВВЗ, которое он нарушил на первой жалобе, когда он якобы пересматривал демку во второй раз. А также про вторую жалобу, где он рассудил, что его другу снова ничего особо не нужно выдавать по банам, а мне все же нужно опять прописать бан. Соответственно, любая такая ситуация с его нарушением, Нет, это а... будет нон-РП процесс. Нет, это уже после того, как вы его телепортировали, а перед тем, как его телепортировать, вы убедились? А, в смысле, а что убеждаться? Вы телепортировались к нему или посмотрели через спиктейт то, что есть ли у него РП-процесс или нету? У него за несколько секунд не может образоваться РП-процесс. Ну, это так... Тем более, в месте, где игроков практически нету, какой там может быть РП-процесс, подскажи. Нет, я вас спрашиваю по поводу того, что не в плане того, что у него мог образоваться РП-процесс, а смотрели ли вы за ним, то есть был ли у него до того, как вы его телепортировали ну, РП-процесс? Возможно, я смотрел. Ну, здесь надо, невозможно, здесь надо знать точно, потому что, просто если вы не убедились, по факту, это нарушение правил администрации. Но я не помню, смотрел я или нет. Возможно, смотрел. А у вас есть демонстрация экрана? Зачем? Ну, мы убедимся, смотрели вы или нет. Тебе это настолько важно? Ну, игрок пожаловался, я должен как-то ну, отреагировать Ну, вообще, не, пожаловался не игрок, а Соклан И понятно, на что пожаловался Он нарушил правила? Нарушил Он получил наказание, за это получил После этого, типа, тоже, наверное, РП-процесса, да? У него, наверное, и это был РП-процесс Расстрелять челика У него образовался другой РП-процесс Постоять на островке, там, где нет людей Ну, то есть, по факту, вы следили за ним Я правильно понимаю? Ну, ну получается, что так Это дедукция, детка Тогда можете быть свободны. А. Я всего лишь спрашивал, убедились ли вы, то что у него был РП процесс или не был. Больше мне ничего знать не надо было. А я ведь ему ничего не ответил. <свист> ой, ой, ой, ой, ой, ой! Слышь, слышь, стой, стой, стой, стой, стой! Не убивай, не убивай! Не... <свист> Мужики, Кунелингвистический факультет принимает всех желающих. Заходим, быстрее! И имейте в виду. Если что-то намечается, уходите ближе к лестнице. Дальше я снова застроил упрощенную версию умного дома, она уже нормально работала, мы отбили парочку рейдов и угадайте, кто появился на профессии ГОСа и кто к нам начал проявлять слишком много внимания. Правильно, та самая обезьяна, которая никак не может уняться вместе со своим другом Куратором. В первый раз он отлетел от умного дома, за что огромное спасибо моей разработке, я ее просто обожаю. К слову, нас очень часто рейдили, что является нарушением правил рейда, но давайте не будем на этом сегодня зацикливать внимание, а зациклим внимание на том, как этот челик решил зарейдить нас во второй раз. Слезь с витрины, что ты делаешь? Отлично, Мужики! Сюда смотрите, сейчас будет КВН. Смотрим. Поехали! Идите сюда, блядь! Открываем! Загрузи. Что ты хочешь? Вашу На что, блять, я лицензию? Я Но тут это живу. Просто проверка. Проверка, байонет. О, вы как обращаетесь? По... Эээ, -э блять, вы че? Хорошо. Хорош, хорош. заебали проверять уже слышишь что они уже так э, раз пять блядь, проверяют за один пнн у нас ладно удачи вам чтобы он на дом работал да ты же мое а, солнышко там что там можешь? у нас дитё такое без этой без спокойной ночи малыши. иди сюда ребят сидите тихо у себя дома если что. А теперь снова предугадываем действия дебила. Он играет за госпрофессию, и очевидно, что он захочет зарейдить эту квартиру просто потому, что здесь сижу я. Он просто уверен, что я что-то должен донарушить, потом чтобы он подал на меня жалобу, и ее снова разобрал его друг-куратор. Но донатный долбоёб в первый раз сталкивается с условно непроходимой для него преградой в виде умного дома. Непроходимая она, потому что умный дом невозможно законтрить, он ведь умный, он ведь понимает, кто враг, а кто нет. Ой, блядь! Сейчас хотя конкретно, а, привет, помогите! Привет. О, здравствуйте, вас давно не нет. Смотри, смотри, где. Да, меня много. Все, не что не. Медпомощь. Да пиздец. Медпомощь не вижу. Медпомощь. Сейчас будет. Вошли. Киски, взрывай нахуй! Взрывай нахуй! А на что за пиздец? Меня. Что за хуйня? Выйдите нахуй с магазинов все же. Уйдите, уйдите. Я бы учился. мне медпомощь, надо, я не выйду в чем дело, вы были арестованы за то, что... Киски с меня арестованы! За да что, За что ты его арестовываешь, гинь? Он находится в Родске, убытили арестованы, потому что он находится Подожди, разу, подожди. А ты даже документы не посмотрел, слышишь? Нет? Я вы даже могу сказать еще одно. Ебан бобан. Ну да, а попытки побега? Мужик! Мужик, если что, увидимся где-нибудь там. Ты, а а Да я ебу, что это что было. Печка взорвалась <laughs> нахуй. видишь, печь стоит. лицом к а по причине пустим, какой. Я да ж тут просто. живу просто и все. Проверь, проверяй на нелегал О, Когда будет ПНН За апельсин тэпнулся к Греку. Итак, ребята, еще один стоп-кадр а вместе с ним и задача на сообразительность После этой попытки рейда, где наш микроболванчик Отлетел, он тут же тэпнулся К своему другу-куратору, чтобы уточнить Пару моментов, но я уже предвижу, какие Дело в том, то, что после первого взрыва Когда он еще и отлетел от него Он больше не заходил в квартиру тогда Когда квартира была заминирована прям 100% Через какое-то время он снова возвращается и крутится вокруг до около нашей квартиры но все же сюда не заходит пока здесь стоят мины очевидно он снова захочет спровоцировать какую-то ебанутую рпшку где все будет отыграно в его пользу и еще его в плюс сверху этого прикроет друг куратор в какой-то момент одного из моих знакомых с кем мы сидели на квартире начинает крепить полиция вытаскивать на улицу затем я выхожу вслед за ними и вуаля буквально через пару секунд умный дом взлетает на воздух не от того что я его открыл сразу после этого донатный долбоеб активизируется и начинает бегать к этой квартире за заходит в нее, делает там то что хочет кого-то обыскать и так далее. Что же ты делаешь? Э-э-э-э. ФБР, ФБР. ФБР. Отпусти чела, чела. Это ФБР. Это ФБР. Мы его унили из опасной зоны, там взрывы были. Мы... Да, блять, хватит его тащить, ты что творишь? человек. Скажи в каком кармане, скажи в каком кармане Выходите все скажите ему, Скажите ему не развязываться Я кое-что заподозрил и возможно мои сомнения могут подтвердиться Ребят, так что внимание пожалуйста на логи. Может кое-что стать тут интересным Грега задамажил, чтобы этот зашел Блять, ну вот что это за долбоебизм в общем, получается у нас как-то так. Пока что никто не наказан, я уже знаю, что вы возмущены и спросите, а в смысле, а какого хуя у тебя в каждом ролике челик отлетает? Ну, значит, будет, чем выделяться этому ролику на фоне остальных. Ладно, признаюсь, такой себе повод для гордости. Дело в том, что я после записи почти сразу написал управляющему Гамбита, рассказал ситуацию, типа, привет, у вас на серваке куратор, который покрывает друга-обезьяну, который нарушил уже кучу правил, и все это ему сошло с рук чисто, потому что у него в друзьях куратор и ухара. Хорошо с ним общается любая жалоба почти проходит с его участием причем и куратор тоже умудряется нарушить правила админов и никто из этих двоих дурачков вообще этого не чурается сделайте что нибудь ребята типа у меня и демка есть которая фактически уже готова мне нужно было только смонтировать она смонтирована и вы ее сейчас досматриваете, так что ребята считайте это тоже своего рода жалоба. я выложил эту демку на максимально нейтральной площадке территории называйте как хотите потому что тут есть как и те люди которые не любят то что я снимаю но все равно по чему-то заходят смотреть. Так и те люди, которым мои видео заходят. Помимо этого, я заметил такую тенденцию, что на некоторые мои ролики заходят чуть ли не главные создатели сервака и пишут свой фидбэк, касаемо каких-то нарушителей. Кто-то вот тут был снят с этого фрагмента челик, кого-то мы забанили и так далее. В общем, в этом ролике я изобразил, рассказал и показал все достаточно понятно, чтобы делать определенные выводы. Какие выводы сделает главная администрация проекта, это уже решать только им. Ну и напоследок, всегда, ребята, в таких роликах учитывайте один единственный факт на моем месте мог бы оказаться любой из вас абсолютно любой челик, либо без админки либо без доната либо без канала где можно будет об этом высказаться либо без завязок с высшим составом который может это все пресечь